Приветствую всех. Сегодня мы будем готовить мясной рулет. То есть это рулет с куриной грудки, сочный, вкусный, аппетитный и сытный. Вам понравится, я в этом уверена. В общем, пробуем, поехали. Итак, что нам надо для мясного рулета? Это две грудки куриные или 500 грамм куриной грудки, три ложки сметаны 3 яичка 300 грамм сыра твердого 1 или 2 луковицы также берем соль перец и сухую зелень Так, поехали так высыпаем 3 яйца ложу. разбиваем 3 яйца сюда добавляем 3 столовые ложки с горкой сметаны любой жирности так, теперь мы берем одну чайную ложку зелени сухой, я беру базилик, высыпаем, так. И сюда же натираем на крупной терке натираем 300 грамм сыра. Так, натерли сыр, и теперь соль, солим и перемешиваем хорошо ложкой, да, такой масса однородной размешали. теперь берем противень, застилаем его пергаментной бумагой. противень 30 на 30 приблизительно. так выкладываем и хорошо распределяем по всей поверхности нашего противня. Так, распределили ровным слоем по нашему пергаменту. И теперь ставим в разогретую духовку на 10-12 сантим... сантиметров. 10-12 минут, пока он схватится. Так, берем, чистим нашу луковицу, режем ее кубиками и поджариваем на подсолнечном масле до золотистой корочки. Филе мы сейчас через мясорубку. Перерубим на фарш. Или кто хочет, может в блендере взбить. Так, мы перетерли фарш на мясорубке. Теперь берем наш, сюда смотри, поджаренный, поджаренный лук. Мы через сито, чтобы стекло подсолнечное масло. И теперь это все высыпаем в наше мясо. Солим, перчим и перемешиваем. Достали мы наш противень и теперь сюда выкладываем мясо, распределяем его по всей поверхности тонким слоем и начинаем скручивать наш рулет. Значит, друзья, скрутили рулет и укутываем его теперь фольгой и ставим на 20-30 минут в духовку до готовности. Я вас очень прошу, не будьте такими шарами, как я. То есть, не было сказано в рецепте кое-кого, что надо пергаментную бумагу смазывать подсолнечным маслом, чтобы не пригорело наше тесто. Чтобы вы не намучились так, как я, не отдирали его. Я вас попрошу, смазывайте, пожалуйста, подсолнечным маслом пергаментную бумагу. Так, вот такой рулет получился. Теперь мы его открываем, фольгу открываем. И еще на 2-3 минуты ставим его в духовку назад без фольги. Ребятки, вот такой у нас шедевр получился. Вот он в разрезе еще. Пару ходит. Это я разрезала. Горяченькая. Сейчас будем дегустировать. И я вам скажу. а Потом уже решайте сами, готовить вам или нет. М -м -м. Вы знаете, очень даже вкусно, я хочу вам сказать. В общем, готовьте. Всем приятного аппетита. Спасибо, что вы были со мной. Всем пока-пока-пока.